за автобус? да так, Здравствуй. школьный в школу ехал, не доехал ученики разбежались мне. Печали... а, разбрелись по зоне, да? да, да, теперь вот платями бегают мне. это двоечники, мне. а кровососы отличники? Мне. кровососы, это как раз хулиганы которые на учреждении в милиции стояли не, кровососы, это гаишники, вот Внимательно, потому, потому что, что тут под бандосами за поле смотрим в оба ну если что вы у нас главные боевики я за свои хуйню только мне доставиться могу там плоти, две есть а okay. А чё за шарик висит это. О, блин, нас это тоже давно интересует. Вторая, вторая левее ушла. Аккуратно смотрим, может еще две появится. Вон она наверху побежала. Вон в перекрестке идет, вы чего это? Слева, слева, слева, слева, слева. Все, все, все, тихо, тихо, не стреляем. Я ее стреляю. Я стреляю, она живая. Я застрелил ее. В аномалию улегла, по-моему. Мой последний выстрел был. В аномалию улегла, ребят. Так, кто-то нам помехи ставит в раз, судья, господа. 29 радиация. Ох, ох, ох, аккуратно. Что, Что за это? шарик интересный, да? Кармака Не понимания на промах. Ни никакой нет. Так, да, их всего две было, да? Да, две пока. А одна была где-то в горе, в гору уходила в Тут высиживать, нашли тебе. Я не видел. Одна ниже спустилась, одну эту. Давайте уходим, это. А то... Это мы забрани доводится. Да, да, на шумели, сваливаем. А по поводу этого шарика мы давно сами голову ломаем, да? Наверное, админный хуйни фигню приготовили там типа мне... по или, наверное, Но у меня. Полторгейста. По я у костра слышал байки про полтергейстанов. Тебе там расскажут. Ну, Давайте вперед это немножко удаляйся. Да, да, хорошо, иду вперед. Это что за башня? Вот она, башня в идее. Что за башня? Да, Сауруна. Если вода бы, не, вода бы не лагала, бы, можно было все закратить весь путь. Это вот эта башня, за которой а мы обошли болото просто? Нет, нет, нет, нет. не не не Еще Очередной ориентир. Угу, mm -hmm, понял. Раньше, когда вода не лагала, мы прям напрямую плавали и нормально все. не надо пока нет то есть деревню пробегаем пробегаем, Дим аккуратно прямо на эти идешь, да просто. да да, гравитационная впереди вижу вижу вижу вижу, вижу. самая коварная блять не видно ее вообще сдалека Ее нормально видно, а вот эти пузыри шары блять выжёг да я, нет, я, она... я в них два раза ничего страшного только так ау, ау. и все и бинтами да, да один, один сегодня раз ты влетел в нее ладно давай не будем об этом блин. так чуть выше держим там может это пси излучение ударить блин. не переживаем сразу на юг уходим и все нормально Зачем ты вот это, вот я вот ниже пошел, ты зачем ты так понимаешь? А вот там ты, бывает, скользишь и в воду падаешь, блин. Не -не -не. А вот я падал один раз, блин, случайно, блин. Это нервы. Нервы как канаты, блин. Я бегал, вот это балахо. Кстати, с третьего свободовца в экзамене такого полного, полностью эпика мне думаю, ну все хертык. А он америкос оказался мне. Он такой оу, speak English? Я такой оу, no, no speak English. Speak Russia. Он такой оу, very very bad. Я окей. Все разбежались. Представляешь, нормальный чувак оказался. с утра поевший видать, был там очень мало нормальных по мне два урода какие-то стреляли бежали за мной правей возьми с собой, не У тебя что за да я сейчас фиг какой-то Р5 какой-то там хрен поймешь. У меня опять чистота сделала. Так, что я... Стоим, стоим, чистота сделала сегодня. Да, да, да. Не, у тебя ничто очень дорогой противогаз дороже, чем у нас. Да, честно говоря, я его нашел в кустах. у короче, на, на этом... На пригорке. Бывает, бывает, ну, такие вещи надо валяться, просто диву даешь ему. Ну, а норм, слушал. Так, я вперед погнал, вы пока потом за мной подтянетесь. Будем подбегать к восточному переходу. Всем внимание. Аккуратно, потому что там и свои, блядь, стирачат, и кому не лень. Да я вперед побегу, если ч, вы за меня там сидим. Не-не-не, я вообще из игры выйду тогда. Эй, ребят, ребят, полегче. Да ты не успеваешь за нами, что ли? Нет, нет, нет, один собрался там лечь, второй выйти. Перестаньте, давайте до базы дойдем. Это, это он шутит спокойно, же, Мы же шутим, ты че? я вперд, я вперед побегу, если что там как, блин, то тогда вы уже там все хвалите, тогда напрочь. Так, все, я вижу, блин, проход. Вот он, вот, наверху вот сюда, принято. Да, а да, надо, да, и... да, да, да, вижу, вижу, вижу. Там зарядцы за мной, да? Да, да, прям сзади иду. Вот на эту гору поднимемся, там будет восточный переход, там вдали. Восточный переход вижу. Вон плоти там берега. А, нет, это не плоти. Дим, я тебя вижу, давай вперед. Подбегаю, подбегаю. кого нет. Господа, на восточном переходе останавливаемся. Мне пожрать и попить надо. Окей. Так, Пловь. я на восточном а, переходе. У нас уже 3 часа получается. Плоть, Если... плоть, плоть. Если плоть, есть плоть, желание, стреляйте мне. Да, я не делать, советую. Мы. Да, лишний раз привлекать будем внимание. Потому что дебильное место. Еще я напишу. Да, Он стреляет, я... сейчас я быстро. Давай быстро ешь и уходи. Все, да. погнали дальше. Дим, давай замати. Нас теперь новый ведет. Я не против. Это мастер обхода всех кустов, лесов, полей и рек. Так, на дорогу выбегаем и по ней бежим. Возле моста внимательно. Могут и бандосы там брать. Или своих дебилов. Вообще, вот это одна, один из самых опасных участков, вот мы сейчас бежим. А обойти его никак нельзя было? Нет. Не, не, там еще опаснее через город идти, там постоянно какие-то нищеброды с обрезами, блядь. перед пушканов, да. два, два человека. Да, э, спереди два сталкера, аккуратно. Так, вроде, марш. Вроде... Эй, парни, здорово. Здорово. А вы откуда? Из бара. Сдолго, сдолго. Да? Понятно. Здорово. Давайте, удачи! Давайте! Тачки. Удачи! Давай, счастливо! Это мост не который возле нашей деревни уже, нет? Да, но он где постоянно перестрел В нашей деревне, вот сейчас мы выйдем этот мост, который еще находится в центре Где постоянно куча неадекватов сидит и стреляет по всем подрядам Уже почти пришли. О, дом, милый дом. Привет.